Я, говорит, встал в очередь на подъемнику, постоял немного, отошел, разложил кайф и больше на подъемнике меня не видел. Да, все шесть дней по склону поэтому катался. Было, были совершенно другие утра. Я потом начинающий, Ну Мы все наим, Андрей. Так, хорошо, спокойно. Так, всем пример. Привет. Мы в эфире, дайте я посмотрю, работает. Нет. Так, ага, пошла запись. Все. Супер. Разрешите представить, кто не знает, Алексея Левина, нашего Лалекса. Сейчас будет рассказывать нам и показывать мастер-класс по стропам. Поэтому подключайтесь, смотрите, а мы будем потихонечку своим делами заниматься. Так, Леш, значит, первый вопрос. Мы его поставили первым. То есть, как сделать петлю начинающему кайтеру, у которого порвалась стропа. Сейчас я поднесу поближе. Скажи пару слов, показывать пока народ вот с работы подъедет потом видит так Подожди, Исчез. А, вот он. я покажу сейчас я... Так, где моя картоночка на которую удобно показывать Большинство операций со стропами, которые делаются, зависят, точнее, главное, что нужно учитывать, это прочность. Прочность стропы сейчас очень хорошая, исходная. Вот это, например, порядка 4-х порядка 900 килограмм. Вот. Но как только вы на ней завяжете узел Любой, она в два раза меньше Да, в два раза меньше Можете даже не надеяться завязать какой-то хитрый узел Можно навязать узел Бесконечно хитрый С какими-то переходами Еще что-то там народ изобретает Но в любом случае у вас на выходе Из этого узла вот здесь Стропа Или правильнее говорить шнур Плетенка будет пережата Здесь и произойдет надрыв волокон Лопнуть она может при этом в 10 сантиметрах, но это из-за того, что здесь волокна будут ну, лежаты, тянуты Все это моряки знают, это целая наука. Очень большая статистика у альпинистов, мы на ней не будем останавливаться. Просто верьте на слово. Поэтому, поэтому давным-давно разработано щадящего. И вообще канатор, беревок. Mm -hmm питается сам себя образуется какой красивый узел под названием огон вот примерно это же сейчас можно делать очень быстро и легко не нужно этот узел часами учить в яхтенной школе можно сделать быстро аналогичное соединение которое тоже будет по прочности почти стопроцентное вот. Проще всего его показать на примере образования петельки на конце. Угу. Если раньше петельки делали кайтовые, делали даже узлами простыми, делали восьмерочными, делали сшиванием, прострачиванием на машинке. Вот. Все это было не так по прочности стопроцентно, а вот продевание, оно весьма высокую надежность имеет, и все это благодаря тому, что стропы сейчас трубчатые. Делается плетение, не знаю зачем, вот так вот решили. Раньше плетенки были и не трубчатые, ну, переплетенные да. сами с собой, а теперь даже шнурки на ботинках трубчатые, поэтому очень удобно сращивать. Сращивать я покажу на примере такого толстого шнура угу. и толстой продевалки. Но это для того, чтобы легко было различить вот показать. на экране. Вот, но точно же, так же hepat. делается и тонкая стропа. Поэтому смотрим. Мы, Или может быть давай поставим прям по, по... настройке. поверит так, давайте смотреть вот. можно иногда увидеть очень сложные фильмы где маркером намечают концы uh -huh. вот я тоже так делал в начале, но по прошествии времени, по размышлению, пришел к голове, что ничего не нужно. Просто рассчитывайте, что продевание будет сантиметров 10. Хотя, в принципе, говорят, достаточные 6. Все равно рвется уже не в месте продевания, в каком-то другом месте. Я делаю 10 сантиметров, чтобы с запасом. Тем более, кончик должен быть распушен, угу. чтобы сход с петли был гладенький такой. мы его специально расчесываем, можно ногтем можно шивом каким-то его покорябывать, можно его отрезать наискосок, угу. но ну, это уже зависит от того, насколько вы хотите навести красоту искусство привнести а так просто откладываем примерно 10 сантиметров, нужно зайти с запасом, потому что эта стропа сошмется потом, этот шнур угу. чтобы кончик не торчал, но в принципе это все потом регулируется вот. продевать можно, опять же в в буржуйских фильмах вы можете увидеть какие-то хитрые иглы, специализированные из никелированной стали, наборы продают за тысячи долларов, на самом деле достаточно любой, даже медной проволоки, не надо отыскивать никакой не хром или стальную струну из рояля выдирать, любая медная проволока, подходящей толщины и мягкости, мне даже она больше нравится, потому что можно ушко бесконечно потом расширить, Продеть сюда стропу спокойно, никак ее не навозчивая и не слинявить ее. А после этого легко зажать. Ну, Продевалочка такая трансформная на любую толщину. После этого все это нужно аккуратно, не спеша. Легкими движениями иногда клинит, потому что ни в коем случае не применять силу, потому что если заклинит что-то, потом придется весь кончик выбросить. Были и такие случаи. Особенно аккуратненько на входе и выходе. Продевалочку убираем. Кончик еще раз нужно распушить. Если хочется очень аккуратного схода, то подрезать как можно острыми портновскими ножницами, достаточно трудно режется. Ножом она тоже режется с трудом, даже острым. А если она режется легко, угу. значит у вас... Недовинная. Да, или плохая или качественный, старая, некачественный, китайская какая-то. Дальше вопрос, нужен ли вам этот конец, накинуть конец и еще его обрезать, угу. потом затащить обратно. Теперь вопрос, будет ли эта петля держать. На самом деле она будет держать свои 900 килограмм, ну может быть по 700. Угу. Но при нагрузке, как только у вас нагрузку вы снимете, она будет потихонечку расползаться, если она будет у вас гулять без нагрузки, угу. где-то, лежа на пляже, она обязательно выползет постепенно. Или, по крайней мере, увеличит свою длину. Поэтому даже, даже если вы хотите отойти в сторону ненадолго, чтобы ничего не произошло, советую закрепить хотя бы булавкой эту конструкцию. Обычной булавкой, только остренькой, а не тупой, чтобы не рвала волокна. Все, теперь она вас никогда никуда не денется, можете с этим летать и катать. У нас булавка ну, будет, то есть в дальнейшем просто нужно прошить, да? В дальнейшем, да, нужно прошить. Вот. Прошивается, опять же, ну, могу показать. Вот, опять же, можем взять толстую нитку, Здоровенный иглу, чтобы это было наглядно. А так можно прошивать любой иголкой. Леш, какие нитки, кстати, используете при прошиве? Нитки вот. Вот такие нитки, я считаю, Нет, ну, самыми лучшими. Будут, там, Продаются же, в шринке. нейлон, или там, есть, есть разные мнения. Мне нравится капрон. А, вот капрон. от него этикетку угу. я храню. Ее видно? Угу. Капрон обувной называется. Вот сюда покажи. Вот. Но нитка... Угу. Капрон обувной, нитка тонкая. Угу. Она хороша тем... Капрон считается ну, наиболее прочный что ли, с волокон до даймимовой эпохи. Uh -huh. вот. Но я беру не из-за этого, раз из-за того, что капрон, в ну, отличие от полистера, он немножко тянется. Uh -huh. Когда вы петельку зашьете, случайно стянете нить, Может, потом сможете расширить. ее растянуть до, ну, до обратного, uh -huh. до исходного заданного размера. Ну, в принципе, это и произойдет, если вы покатаетесь, она не нитка. Uh -huh. Сейчас я попытаюсь. Просто новички, знаешь, могут же взять любую нитку, а потом она разойдется в море. То есть ни в коем случае не ХБшку, наверное, не, не стоит брать. Понятно, что для временного использования подойдет все что угодно, что под рукой. Да, конечно, не надо брать ХБ, не надо брать махровые такие нитки, лучше гладкие нитки, чтобы они внутри как раз, внутри этой петли гуляли. Угу. Вот сейчас нету. К сожалению, куда-то делась сапожная иголка демонстрационно, Я редко шью. Наиболее крупная из тех, что у меня есть, попробуем. Просто вот на самом деле, то, что ты показал на толстой, четырехметровой, угу. это вот делается, конечно, очень легко. Давай потом попробуем на каком-нибудь узеньком моменте. Сейчас попробуем, я хочу именно на этой толстой, Нет, чтобы показать, да, на экране попробуем. было видно показать, как шьется. Вы берете, естественно, тоненькую нитку, тоненькую иглу, я беру толстую, просто для номерности. И берете под цвет, как вам нравится. Под цвет или немножко, угу. ну, чтобы красиво было. Выбираете цвет, например, к розовому идет красный. Угу. Черный совсем не идет, я его беру для того, чтобы всем было видно стежки. Там Можно серебристый брать к розовому, угу. будет красиво. Можно, наоборот, брать делать такие стежки, что вообще ничего не будет видно. Вот, я делаю именно так. Дальше вы вставляете иголку, как попало. Главное, чтобы первый стежок был тол длинный. Угу. Для чего? Сейчас покажу. Вы... Значит, ну, не забыть тут обрезать. Никаких узелков, естественно, не нужно, потому что любой узелок это точка концентрации. Напряжение. Возможно, в этом месте что-то или волокна выдернутся, или лопнет. Вот. Я шью так. Оставляю хвостик и начинаю шить. Все скользкое, поэтому... Не надо беспокоиться о том, что хвост будет торчать, куда его девать. Делаем несколько стежков. Я делаю стежки максимально короткие снаружи. Uh -huh. Почему? Потому что если здесь будет какой-то зацеп, чтобы они не вытягивались, не продирались и не перетирались. Uh -huh. Так называемый скрытый шов. То есть стежки, если цвет будет розовый у нитки, вы их uh -huh. практически uh -huh. не увидите. Вообще не отличите. Прошив немножко мы эту нитку Затягиваем внутрь на пол сантиметра буквально. Вот так. Все. И продолжаем шить. Прочность соединения здесь от шитья совершенно не зависит. Прочность задается в любой момент натяжением и обжимом. Угу. Нитка нужна нам только для того. Замен булавки. -то. Замен, да, совершенно То, верно. Чтобы поберечный, не давайте ходить гулять. Просто у нас не разошлось. Mm -hmm. Но, поскольку у нас тайнимо очень скользкая, нитка гладкая, в любой момент, если я сейчас дерну, you даже если прошивая иногда полметра, mm -hmm. удается нитку выдернуть. Я специально mm -hmm. игрался этим. Поэтому лучше делать повороты. Вот вы прошили не до конца это, повернули, прошили, и так еще пару раз. Дальше я уже не буду шить. Mm -hmm. То есть не только вниз, но и вверх, да? Ну, лучше 2-3 раза. 2-3 раза вот так пройтись. Угу. Все, этого достаточно, чтобы такая петля работала вечно. Если она попортится, то от других причин я потом покажу. Сделали пару поворотов. Ну, естественно, лучше дойти до конца. Я просто, чтобы не затягивать демонстрацию, поворачиваю здесь. Так сказать, экспресс-метод, который может быть, кстати, на споте чтобы все было видно толстой ниткой самый финал вы иголку как можно дальше загоняете вытаскиваете нитку слегка подтягиваете ее обрезаем снова загоняем обрезаете и она даже загонять не надо она сама уходит все uh -huh. петля готова эта петля почти стопроцентно прочная uh -huh. вот от чего она не стопроцентная я потом скажу и с прочностью такая же как и самого шнура в отличие от всех остальных типов петель uh -huh. которые шьются жестко они где-то там где жестко там будут рваться ну в принципе вот можно сразу показать вот давай какой-нибудь там вот именно стандартный вид вот, как ты мне показывал да это вот только что вот. сделал к какой-нибудь а, а еще один момент еще один момент если вы шьете дома и хотите, чтобы у вас было не только красиво, но и долговечно, после этого шитья обязательно вы берете кусок лыжного парафина угу. и натираете слегка, именно слегка, не саму петлю, а место шитья. Для чего? Объясню. Это даймимо всегда пропитано, э, ну, говорят, что даже Лирос пишет, что пропитка полиуретанная. Для того, чтобы вот эти волокна не махрились. Угу. Были вместе, никакие задиры не могли их отцепить друг от друга. По крайней мере, пока пропитка не угу. держится. Но у нашей нитки-то пропитки такой нету, Поэтому вот именно там, где были стежки, надо подтереть маленько и обязательно разгладить руками, чтобы... Ну или феном погреть, угу. чтобы все это впиталось. Я иногда грею на лампочке. Вот. Предпочитаю руками, конечно. После этого и нитка у нас пропитана, а парафин быстро уйдет где-то на снегу или на воде, а нитка останется чуть-чуть навощенной, в тон, так сказать, общему, общей пропитки даймины. Угу. Поэтому именно чуть-чуть не надо усердствовать, а то песок будет прилипать. Вот, держу разные цвета парафина для разных петель, а стыль, чтобы стыль. именно такой вот навести ну, не красоту, а долговечность. Как угу. я считаю. Вот, собственно, и все. Если тоненькая... Но... Да, вот на тонкой. Как можно сделать, допустим, э так же быстро, потому что все это хорошо. На тонкой, чтобы сделать это все быстро на тонкой. Вот, вот допустим, да? Вот достаточно жесткий. Сейчас постараюсь на скорость. Ну, может, не на скорость. Может быть, мы уже будем мешать. Да, это двухмиллиметровая. Вот, грубо говоря. Поэтому... У нее сколько? Килограмм 300, да? 200 миллиметров здесь не пишут 410 килограмм ну, 400, уэрос, а других производителей немножко поменьше Но, в принципе это не критично все это гуляет угу. значительно в принципе тоже Даже... синий, да да Нет, это потоньше вот а, главное дело в чем это далеко не будем убирать а Главное дело в чем? Главное, чтобы при продевании при продевании у вас толщина шнура, его способность расширяться, ну, грубо говоря, внутренний диаметр, угу. уже в рабочем состоянии, в таком смятом, и продевалка соответствовали друг другу. Все было гладко. Если, например, продевалку вы будете делать пассатижами, то будете цеплять а, задиры будут, да, будут задиры и у вас просто не пойдет угу. если например кончик вы обрежете забудете распушить тоже у вас угу. будет ступор в какой-то момент поэтому если все делать четко и когда продеваете не насиловать процесс угу. то, в принципе любой толщины обычно да и мимо хороших производителей продевается. Если внутренний диаметр не соответствует даже самой стропе, то продеваться не будет. Обычно uh -huh. это с китайской дайнимой происходит. Uh -huh. С нашей дайнимой аквафишинг. Это то, чем отличается от дорогая качественная дайнима. Говорят, а почему стропа стоит 6 тысяч, а у других 3? No. Просто они сделаны из одноразовой дайнимы. Ее uh -huh. невозможно починить, продевание. Ее вот, трудно вот продевать. Вот Питерки вот там не продетые, а шиты, и так далее и тому подобное. Как правило, она махлится раньше, угу. и не вот. Ну, тоже ну не вот. С тонкой проволоки, продевалочка. Опять же, начинаем на пару сантиметров раньше. И главное вот в этот момент, особенно если дайнима такая сетчатая, угу. нужно аккуратно делать, не на чтобы что она как бы сама шла по каналу, навевает на мысль, Скоро к дантисту идти, как они каналы вскрывают зубные. Там тоже у них они иногда борот, это уходит не туда, и они должны работать по ощущению, чтобы бурить именно туда, идти где мягко. Угу. А если, например, я чуть рука дрогнет, все у это выходит наружу, и нужно посматривать свет угу. немножко загородил немножко посматривать, чтобы это нигде не прошло мимо сетки вот этой. Вот. Все получается довольно быстро. Собственно, вся эта процедура вместе с шитьем занимает минут 10, минут 20. Ну, больше. из опыта, Так, наверное, да. полчаса. Думаю, на пяти, ну, у вот, самого пяти. начинающего займет полчаса, если он аккуратен. И правильную дайни ему взял. Угу. Вот. Но вопрос потом будет другом это, опять же у тонкой бывает на входе вот здесь вот иногда не идет uh -huh. приходится иногда даже вот это отверстие бывает шилом так немножко облагородить чтобы она круглую форму имела uh -huh. чтобы не силком толкать а так немножко расширить ну то есть uh -huh. применяйте все эти инструменты чтобы соблюсти главный принцип все должно быть мягко без видимого усилия. Угу. Если начинаются усилия, если вы берете вот это вот, это, ну, это, зажимаете по в тиски и тянете, значит просто у вас некачественный дайнима. Угу. Или какой-нибудь инструмент у вас не тот. Вот. И уже хорошей петли не получится. У нее будет внутри махра, будет она напряжена, и где-то то, не так, а это не так уже не то будет. Лучше что-нибудь поменяйте. Ну вот, петелька готова. Угу. Опять же, хвостик здесь, похоже, уйдет сам, не надо менять длину петли. Все как бы совпало. Ну, как тут показать. Угу. Проглаживаем, ну, хвостик уходит, все. Иногда как приходится этот хвост подрезать, чтобы угу. перед ну, тем, да. как спрятать, чтобы он, он покороче был. Да. Да. Так, кроме Нет. вот этих продевалок, да, то есть которые должны быть под диаметр да, стропы. Цвет на носку. Нормально, Тереться. нормально, Нет, интересно. Вот. Соответственно, порты шилы, да, используешь, я так понимаю, для, для многого, да, как раз и распушить ты показывал, дальше помочь продеть кончик, какие-то еще инструменты нужны? По чести сказать, кроме хороших ножниц, у меня есть ножик острый такой, mm -hmm. ну, как продают хозяйственный для хозяйственных работ для технических, uh -huh. да, со сменным лезвием. Я его раньше менял лезвие, точил, резал на камни, резал на ДСП, на пластике. Но потом я пришел к выводу, что хорошие ножницы лучше всего. Точности отрезания как правило, нигде не нужно, uh -huh. которые от ножа возникает. Наоборот, нужно эту дальнему резать, вот как я показывал. Сейчас я еще раз покажу. Там где кончик есть. На каком то кончике. Нужно ее резать именно Заодно, чтобы шло распушение и срезный скосок. Uh -huh. То есть вот так вот. Ступенчатому. Uh -huh. самому, вот, вот это я считаю неудачный разрез. Слишком поперек резануло. А вот так именно резать ступенчато постепенно. Uh -huh. Как-то вот так можно дольше. Uh -huh. Самое удобное. После этого распушить можно тоже без шила. Просто ногтем или иголкой. Uh -huh. То есть на самом деле вот из необходимых чтобы не увлекаться вот технической стороной, инструментальной, uh -huh, uh -huh. Из необходимых вещей я бы обозначил. Продевалка хорошая. Uh -huh. Я их держу несколько, потому что не имеют обыкновение лопаться в момент от срочного какого-то заказа. Вот, поэтому держу несколько. Ножницы хорошие. Uh -huh. вот, ничего другим, другого ими не делать. Вот. И, ну, игла. И иголка uh -huh. с ниткой. Собственно, все. Uh -huh. То же самое, в принципе, можно иметь и на споте. Ну да. Ну, по крайней мере, в машине. Конечно. Мало того, те, кто ходит в походы, многодневные, интересовались у меня, что нужно. Вот для них я посоветую иметь только продевалку и иголку с ниткой. Ну да. Одного цвета, причем, потому что пофигу, как там шить бы быстро. Конечно. Ножницы можно заменить острым ножиком. Ну, нож всегда Разрезать на лыжи, например, можно ага. резать точно, а можно и на... Резать и ножом, представим, что это нож, резать ножом на изгиб, как-то ничего страшного. Вот, если размахриться. Это может быть обычный охотничье ножка mm -hmm. или бритва. Вот. Причем, как вы видели, это можно делать быстро и шить быстро. Да. Единственное, что на морозе мерзнут руки. И поэтому все это делается весьма затруднительно. Но если в этот момент хотя бы руки закрыть какой-то полупалаткой, или там товарищи подержат над тобой плащ-накидку, от ветра закаяться, в принципе, это все реально, и прямо в дороге, где-то там на снегу, грубо говоря, отстегнув лыжи, припарковав кайф, быстро все это печали. Ну, да, это у тебя экстремальные друзья. Нет, если, если есть, конечно, опыт. Перед этим дома нужно раз двадцать, чтобы это получалось. Ну, например, я свободно делаю, мне приходится длинные стропы длиной более 25 метров делать все-таки на улице, потому что они в квартиру даже уже сложенные двое не влезают, ну, конечно. невозможно отмерить длину и голова путается о том, uh -huh. как они там пароликом по идут. Поэтому я выхожу на улицу даже в мороз, и когда минус работ десять, работать головой руками можно, но они должны быть согреты. То есть ты, например, uh -huh. греешь-греешь, что-то думаешь-думаешь, потом на какой-то краткий момент вынимаешь, быстро делаешь одну операцию, руки прячешь. Опять ходишь. В принципе, это все вполне реально. Как-нибудь зимой мы отснимем. Это ну, на, да, вот это на да. улице будет такой экстремальный фильм в стиле экстремальных четвергов. Именно сделаем на морозе, чтобы было там минус 10 хотя бы. Вот это все делается. Вот, Но это лирика. Вряд ли кто это захочет именно на морозе делать. Большинство катеров. Вот. А с... остальные, наверное, спросят следующий вопрос. Как да, Сращивать порванную стропу, стропу да, Это нам нужно обязательно Рассказать Показать вот. же, Даже на закрытии в Дубне Ты же не видел что, вот, а, У Сереги У Иванова То, Все, перехлестнулись Все, кайт порвался Человек говорит Все, пошел менять кайт Ну, на самом деле дойти к этому вопросу так если у вас порвалась стропа, дело в том, что сращивание, сейчас я покажу, как оно выглядит. Я уже не раз публиковал фотографии. Вот как оно выглядит. Понять, угу. понять технически это довольно просто, если внимательно смотрели до этого. То есть зеленый продевается в синюю, кончик синий продевается в зеленую. И где-то немножко ниткой так проходится, раза два-три. Ну Лучше три и больше. Угу. Вот Без всякого стягивания. Получается такое гладкое соединение. Но вот эта вот состыковка в этом месте, это все-таки уже два продевания. Поэтому на споте это делать неудобно. Это уже занимает немножко побольше времени. И в любой момент стропа может разойтись. Угу. Если вы случайно на нее там ногой наступите. Нужны уже две булавки, а не одна. И так далее. То есть все это сложнее примерно в два раза. И стоит примерно в два раза дороже. Поэтому я это на споте вот так делать не рекомендую. Угу. Вот. А, например, ну, как делать дома я сейчас покажу. А на споте вполне достаточно, если вы умеете делать петли. Угу. Ну, да, да, в принципе, тогда уже... Тогда, например, если у вас стропа оборвалась, например, в метре двух-трех угу. от края, вы, может быть, и вообще не захотите ее сращивать. Решите потом уже спокойной обстановки сократить на метр Нет, а полтора конечно, то есть, когда стропа когда Тогда стропа вы раз... делаете петельку, угу. и у вас метра не хватает. Ну, полтора, два, три. Угу. Вы спросите, а как быть дальше? А очень просто, если вы нормальный человеческий угу. кайтер вы должны иметь в запасе какой-то шнур, желательно толстый, угу. но ну, можно и тонкий, можно старую стропу, на которой есть старая петель. Короче, обязательно иметь с собой запасной строп. Не совсем желательно. Ну, запасные стропы, это можно сказать, что... Ну, запасной кусок, стропы Ну, что, вози везет. с собой... Вообще, у тебя 20 метров стропы, вози еще двадцатку Конечно, это правильно. Но, достаточно возить 3-4-5 метров. На кусочек, чтобы лежать. Большинство случаев обрыва, как правило, это после порезов-надрезов, стропа рвется недалеко от края. Либо посередине. в чем? На лыжах же проезжают Посередине стропа. реже. Ну, вот несколько приносят, угу. а посередине намного реже. Вот. Поэтому у вас спасет даже э, шнур с петелькой длиной метра три. Угу. Уже будет вам большую помощь. Причем длина его не обязательно должна с чем-то совпадать. Просто берите там пять, ну, кусок десять. Обычно это годится, если у вас была свежая стропа, кто-то ее разрезал, вы ее заленились чинить, она потерялась, у вас остался кусок метров десять. Угу. Вот это идеальный способ зачинить любую стропу. Вы делаете на конце петельку быстренько, ну, да. продевалкой, которая у вас где-то зашита, Вместе с эскипасом Каким-то старым Который всегда нужен вот. Или с зажигалкой вместе лежит После этого одеваете, Дальше вы все поняли Продеваем петля в петлю ну, да. Приматываем к планке угу. вот. Дело... Почему я рекомендую именно толстую стропу Потому что Возможно вы петельку сделаете не совсем корректно вам придется ее без прошивки Например путем Продевания сквозь угу. Снаружи и у вас она будет не стопроцентной прочности, так чтобы хотя бы нагрузка приходилась хотя бы вот в петле она не рвалась чтобы вот этот толстый шнур снимал основную нагрузку брал ее на себя здесь, как правило, вот эта петля возможно у вас стропа здесь будет размахрена немножко угу. материальчик уже не такой прочный поэтому есть смысл ее поберечь и при таком соединении вот петля в петлю, когда ну сейчас мы проденем целиком тут шнур вроде не такой длинный вот. вот у меня допустим вот такой ремонтный запасной шнур с собой Можно посидеть, если что где-то поводки на планке вот. Тоже уже на нем ну вот. Да. Так не нужно. вот вы сделали вот это соединение имеет почти такую же прочность как и как и вот такое но, за одним исключением, вот эта та часть ее, которая тоненькая, она будет протираться об ответную часть, вот здесь, в вершине петли. Угу. И если вот здесь у вас будет тонкая стропа, то вот, в принципе, и здесь место, которое наиболее рискованное. Угу. Если оно будет перепиливаться точно такой же стропой, вот, допустим, тоненькой. Ну, короче, если две узкие, две одинаковые, да? То да, то у них плюс... равные шансы порваться, попилиться, вот угу. так. Угу. Вот. То есть красная у вас будет под угрозой, такой же, как и зеленая. А если у вас толстая, угу. в таком качестве, то толстая, толстая гарантирует того, что радиус изгиба вот этой петельки здесь широкий. Угу. И, соответственно, если вы сюда вставите стержень еще толст, толще, еще более щадящее будет угу. соединение. Моряки вставляли даже сюда, ну, моряки такие лажники. Вставляли даже в эту петельку, мы немножко отвлеклись, но я думаю, все люди взрослые быстренько сообразят, зачем это к чему. Вставляли сюда такую металлическую в эти петли вкладку. Угу. Это гарантия была, что вот эта стропа не будет лом ломаться. имеет большой радиус и не будет здесь перетираться, перепиливаться. Представьте, если вы сюда вставите тонкий стержень и рванете, или вот такую вот толстую ну, да. Проушенную рванете. Эффект будет совершенно разный. То же самое при соединении петелек. Угу. Чем больше у вас здесь радиус, тем меньше шансов разорваться. Правда, немножко дальше уже от полевого ремонта. Это вообще соединение, как бы мы рассчитываем на века. Но, в принципе, вот это соединение хорошее. Вот эта стропа сберегается, а это если и пилится тоненькой, то ее легко заменить. Она угу. короткая, временная, не обязательная. Короче, итог, да? То есть мы берем 3-4 метра. Ну, пять, да? Делаем на них петли. Правильно? На втором конце не обязательно. Не обязательно? А все равно же ты не подгонишь это дело под а, размер. Понятно. Поэтому ты просто приспосабливаешь это каким-то образом к планке. Там обе стропы, оба шнура будут иметь прочность 900 кг. Угу. Допустим, на управляющих там тоже же толстые угу. шнуры. Ты их можешь, в принципе, спокойно завязывать узлом, но будет 500 кг вместо 900 Ну да. Ничего страшного. Остаток просто, чтобы не обрезать, наматываешь на планку угу. под руку. Закрепляешь там скотчиком и еще. И катаешься до вечера, а то и довольно долго, пока не дойдут руки все это перечинить уже как следует. Так, очень здорово. здорово Так, с этим и понятно. Значит, третьим у нас идет, мы когда починили стропы, у нас на ремонтной стропе идет минус 10 сантиметров. Ну, примерно, да? Минус 10, минус 15. Когда твоим способом вот сейчас ремонтирует, ну, давай мы таким способом и отремонтируем, чтобы люди понимали, о чем речь. В принципе, это не так долго. Возьмем для интереса. Вот у нас эталон. Вот мы приехали домой хотим отремонтировать уже как следует. Угу. Все лишнее отрезали, в том числе отрезали махру, порезы. Посмотрели на стропу, на ней бывают часто порезы еще в метре отсюда. Вот, поэтому его там удалили, допустим, 20-30 угу. см, сколько нам кажется, оболчено. После этого берем другой конец стропы, тоже его, ну, вот я для наглядности, пусть он будет желтый цвет, хотя условно это у нас одна порванная стропа. Угу. Как ее соединить, как сделать вот такой соединение? Я картиночки публиковал, вот Все очень просто. Вы опять же берете где-то 8-10 сантиметров. Угу. Такой вот, чтобы была накладочка в сумме. 2 по 10, это 20. Вот. И продеваете одно в другое. То есть сначала мы идем отсюда, к серединке. Серединку можно отметить ломастером Проще. Все современные вот эти вот дайнимы, они пропиточку имеют и благодаря этой пропитке держит форму можно значит просто я сделаю пожалуй покороче соединение вот минимально 6 сантиметров мы вот так и сделаем чтобы все было быстрее Леш, вот эту которую мы присоединяем резать сначала не нужно да? допустим или если, кусок есть. Если у нас это новая дайнимо, ничего uh -huh. резать не нужно. Uh -huh. Если у нас это именно порванная стропа, которую мы привезли uh -huh. с каталки, то все, что слегка размахлено и тем более надрезано, что выглядит подозрительно. Uh -huh. Лучше удалить, ставить, как говорят хирурги, здоровую ткань, uh -huh. здоровую плетенку. Ну, чтобы уже не возиться. Вот, значит, вот навстречу мы продеваем нашу желтенькую, например. Словно говоря, это верхний конец, а это вот такой у нас нижний. Иногда она выскакивает, как сейчас вот получилось. И я уже немножко тороплюсь. Ну, не тороплюсь. У нас время есть. Народ, кто хочет спокойно пересмотреть. Ну это и полезно. Это дело даже не в спешке, а в том, что кончик надо как следует заправлять, размахивать и как следует вот в эту вот проволочку заправить. Не больше и не меньше. Где-то, чтобы он был такой вот мягкий и округлый, тогда дело пойдет и не выскочит, не, не дергать. Вот продели, можно оставить кончик здесь, вот. а зачем кончики оставлять? Он потом будет все равно вот, цепляться. Вот, при... и кончики мы потом легко удаляем, как я показывал, Но, вытягиваем, по обрезаем и обратно. Да. Я оставляю для подгонки длины, угу. а можно в принципе сразу и убрать. Единственное, что он, не дай бог, убежит. Понятно, понятно. Поэтому понятно. лучше какую то булавочкой закрепить. Вот, здесь угу. вот Сейчас мы это можем не делать. Так. все закреп... Народ будет переспатривать, лучше Все-таки последовательно сделать. Да. Иначе убежит. Мы же сейчас будем.. Когда делаешь петлю, честно говоря, я не всегда закрепляю, потому что тут же шью. А здесь до шитья еще будет второй продевание. Так что все-таки булавку угу. надо еще. Делать ножницы, шилы и булавочку. Булавку воротник. Угу. Желательно без яда. Вот. А теперь задача продеть ровно вот отсюда с запасиком 20. Ну, угу. полтора, и вот выйти в этой точке. Чтобы соединение было аккуратным, как вот на образце. Чтобы не было вот здесь каких-то угу. истыковок. Если видно сейчас. Напоминаю, это уже соединение, свет не заслоняет, Нет. А, то... а то мне самому не видно, глаза уже привыкли к яркому. Вот, это уже ремонт домашний, поэтому на споте уже так делать трудновато, и поэтому он выглядит несколько Занудным таким. И, как правило, нужно делать еще медленнее. И под какую-нибудь музыку, кстати, можно включить. Угу. Вот, чтобы все было спокойно. Обычно так это делается. Ну, или телевизор какой-нибудь. Вот, и задача теперь как можно ближе вот к этому красному концу, ко второму выйти, чтобы стыковочка была аккуратная. Хотя, ничего страшного, если там сантиметр будет не стыковки, Потому что между шнурами будет отверстие, надо будет его потом прошить. Ну и вот, второе продевание. То есть здесь самое аккуратное должно быть, да, когда Да, ну не то чтобы аккуратно, а точно. Точно место угу. определить, Не больше и не меньше. Потому что потом второй раз уже лень продевать. И вот из-за этого бывает, идешь на то, чтобы и кончик торчал. Угу. Если ты не угадал с кончиком, его легко обрезать. Да, если ты не угадал вот с этим местом, здесь будет вот, вот. больше места, где они на воздухе. Угу. Зацепы ну, и так далее. Понимаем, да. не, не, не, Утолщение по-любому будет uh -huh. все 20 сантиметров. Будет больше места, где они не продеты друг друга. Uh -huh. Вот это же, в принципе, дырка. Понятно. Они не продеты. И уже ты их друг с другом, в общем случае, не стянешь. У тебя этот кончик мы уже упрятали. Если торчат два конца, ты можешь в этот момент стянуть это место. Uh -huh. Вот один конец я могу подтянуть, но это без толку. Все равно придется прогладить сюда. Ну в данном случае вот здесь меньше сантиметра это вполне элегантно проглаживаем, убираем второй кончик, или подрезаем если не угадали с длиной вот, и начинаем шить не убирая булавки шьем, например, отсюда, чтобы здесь все сохранилось, угу. держим шьем тоже раз, два и три обратно, обязательно продольными стежками угу. если у вас вы ну, не любите шить руками вот не любите шить руками, предпочитаете шить на машинке, все равно шейте продольными стежками. и Настройте машинку на самую низкую степень натяжения этих ниток, угу. чтобы вот это все не пережималось, не делалось ковом, а именно вот точно так же гнулось, как если оно не прошито. Вот так. Угу. Сейчас я покажу, может быть, даже... Так, это моя тетенька. Куда она тут взялась? Где-то у меня была флайсерфера, мне кажется, я ее уже сбаврил. Ну, в общем, не важно. Но флайсерферы и вообще у всех производителей, они, конечно, руками не шьют. Такой точности пробивания не, не соблюдают. Но, по крайней мере, многие, в частности флайсерферы, они шьют на машинке. Всегда эти петельки соединяют, но обязательно вдоль. Угу. Именно таким 4 четырехмиллиметровым стежком. Ну ясно. Примерно. Вот это миллиметра. Ты показал уже домашний правильно? Да, это а домашний. Как же это сделать на споте быстро? А перед этим спетелькой. Только с петлиной. Нет, почему? Есть и другие способы. Можно еще быстрее, но опять же. Тогда придется дома уже развязывать да? Уже узлы появляются. Ну не совсем узлы, но я сейчас покажу. Вариант. Если у вас есть с собой поводок, может и пиктейл подойти. Угу. Ну Запасной поводок, который у вас случайно оказался в кармане. А у вас порвалась. Вы можете, вспомнив вот эту всю э, механику, как петли рвутся. А я потом покажу несколько петель из архива. Как они рвутся. Э, если вы, например, их свяжете узлом, то они будут не просто пилить друг друга в перспективе, а они будут рвать друг друга. Ну, да. Потому что это тоненько, это тоненько, они друг на друга, тем более это дайнимо, она в момент рывка еще утончается, действует друг на друга как лезвие. Ну и узел по всему. Даже если вы грамотно заплетете концы и красиво, угу. например, так называемые штыками, то есть вот так, то что узел не разойдется. Самый... У вас натяжение будет все равно вот здесь. Вот здесь они будут рувать друг друга. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно хотя бы, хотя бы увеличить радиус вот этого вот поворота в У -у -у. узлах. Для этого вам пригодится толстый поводок. Чем толще, тем лучше. Я советую иметь вот из такой, из 5-миллиметровой байнина. Ну, как ты сказал, шло, где да? Да, ну не колыш, конечно, потому что краями будет что-то пилить. Он предназначен под трос. Uh -huh. вот. Ну, с петельками. Вот такой вот. Ну в качестве альтернативы подойдет ну хотя бы 3 мм. Вот такой uh -huh. вот переходничок или пиктейл, как их называют. Если у вас есть лишний, паскайте с собой. Если он 20 сантиметров, он вполне подойдет, чтобы срастить. Что вы делаете? Вы делаете какой-то обхват этой петли. Любой, простой или там какой-то хитрый. Бывает, что вот такой вот, вот желательно такой, чтобы когда вы тянете за строку, этот узел обязательно расходился, не затягивался. Uh -huh. Потому что если он затянется, он будет рваться. Поэтому делайте узел простенький. Вот это называется, по-моему, академический узел. Uh -huh. Немножко он прижимает сам себя, но недо недостаточно. Но, чтобы все не расходилось, делайте просто побольше хвостик. Раз, два, три. И этот хвостик заправляете так называемыми штыками. Несколько раз, как минимум три. Это же вам поможет вот этот вот оборванный конец как-то припрятать, чтобы он не мешался, не путался во время этой каталки. Просто вот это такими штыками заплетаете. Каждый штык немножко нагрузки берет на себя. Таким образом, при такой схеме соединение получается ну, минимальное, что ли. Он затягивается, но часть нагрузки берут первые узлы штыка, uh -huh. первые два, как правило, остальные, просто что кончик убрать. Все. Этот узел тоже не стопроцентный, но, по крайней мере, он не такой ненадежный как из двух тонких струн ну, второй конец заделываете точно так же угу. и да. этот, эта вставочка позволяет вам вот эту всю длину если она 20 см компенсировать Поэтому ну да, вот высокая надежность момент, да. что у вас стропа после этого будет Работать. такой же длины без всяких других наращиваний с конца угу. вот. Можно, ввиду того, что стропы часто рвутся не в одном месте, а сразу в нескольких, то есть тут будет у вас надрывы или порезы, угу. можно возить несколько таких поводков. Один, например, 20 сантиметров, другой 30 и полметра, например. Вот это вот самое удобное, что, ну, кстати, добре, что только, наверное, можно придумать. Связывать или сращивать на споте угу. две стропы и сшивать их, Неудобно, потому что длина меняется, и вам по-любому понадобится еще какие-то работы, чтобы эту длину угу. обратно вернуть. Все равно такой же пиктей вы будете вставлять на конце. Да. да, да. Вот, или как-то остальные стропы сокращать. Еще что-то. Кстати, да, хороший вариант тут сделал. Поэтому... 20-40 метров, грубо говоря, бросил в рюкзак. Да. Кайт, и пусть валяется. Место. Да? И, и забыл. Очень, очень хорошо. Это то, что у винсерферов называется запасной шкотик, uh -huh. который можно делать очень многие полезные операции прямо на ходу. Uh -huh. Ой, оторвалась, побежал, намотал на эти концы. Кстати, хорошая штука, вот метровый. Тогда да. ученики спрашивали, знаешь, как, ой, типа, и... я, я сливаюсь долго, э, и как мне, можно мне второй лишь купить? Я говорю, зачем тебе uh -huh. второй лишь? Типа, пристегнул к доске и иду. То есть, не сукает с собой, ведь давай я отстегну. Лишь пристегну к доске, а понесу кайт, и слушай. А вдруг у тебя рука устанет, вдруг там ветер поменяется. Знаешь, где что-то Не, ну веревка всегда нужна. Часто бывает... Если люди... возьмите тогда вторую веревочку, немножко маленькие караминчики поставьте. Ну кто-то не берет этих ремешков, чтобы кайт налистывать, если он клапаник угу. тем же полуметровым обернул, залезал узлом. Да, Иногда хочется перемычку сделать на парафойле, и перемычки нету, надо как-то зацепиться у -у -у. за эти шарики. Применение масса, а главное вот, поможет. Но ну, только, конечно, желательно не из такой дайнина, а из мягкой плетенки, mm -hmm. толщиной 4-5 миллиметров. Самое удобное. Пусть она немножко там раздражает, от колбаса наверху, но, по крайней мере, до машины можно доехать там уже как-то еще перечинить. Да, Хорошо. Значит, слушай, Леш, следующий вопрос у меня. Какие все-таки лучшие стропы использовать для кайта? То есть, современные стропы. Сейчас же Полутора миллиметровый, мм, 3 трех, спортивный, неспортивные. Ну, тут, как говорят, с научной точки зрения, если подойти, два вопроса. Один, какой сам материал с тропой, а другой, какие на ней петли. Угу. Сам материал сейчас, в принципе, если вы где-то покупаете, более-менее известный такой производитель, который уже там кому-то продавал, более-менее отзывы хорошие, можно не париться. Я эти все шнуры разные перепробовал, даже рвал на разрыв, динамометром. Угу. Вот. Висел на них на турнике и грузы вешал там. Вот. И все, в принципе, даже, даже китайские держали, новые, по крайней мере, держали заявленную нагрузку. Питерская так, при заявленной нагрузке 50, она держала 70 стабильно. Угу. Лучше, чем фирменная какая-то. Ну, Буржусь, я имел в виду про толщину. А если говорить о толщине, то, в принципе, стандарт известен, все знают. На силовой ставят 300, а сейчас уже 400 килограмм. Потому что 400 килограмм по диаметру с того, как раньше 300. Угу. Нет смысла экономить на толщине. Но то есть все равно диаметр... На силовой. А на ну? управляющие 200. А диаметр не так важен. Вот есть стропы более, более... современные. Где? Где? Вот такой вот шнур диаметром всего миллиметр, который раньше стеснялись ставить на даже на управляющие. Сейчас он имеет 260 килограмм прочность и годится, в принципе, даже для силовых. Гонщики у меня заказывали силовые из такого шнура. На управляющие требовали еще потоньше, чтобы там где-то килограмм 100, не больше. То есть 0,8, да? Да, 0,8 mm -hmm. хотели. Uh -huh. Этот миллиметр вполне годится на силовые для большинства парафойлов. Uh -huh. вот. Особенно гонщики любят такой уже усиленный вариант дайнина, который при том же диаметре имеет выше прочность, ну или наоборот. Поэтому на миллиметры сейчас трудно ориентироваться. Uh -huh. А стропы старого поколения, они толщину имеют иногда два с половиной миллиметра, а прочность у них невысокая, там 200-300 килограмм. Такой тоже можно встретить. Uh -huh. Например, питерская аквафишинг наши пытаются тоже хорошую длиниму сделать, но пока не получается. У них они все на ступень толще. Ну да. Чем, например, тот, который кайтовый уже у нас стандарт. Там 2 мм имеют прочность всего 150 есть Они только на управляющие, Они же есть строк еще более мягкие, более. Все же зависит еще от пропитки. Ну, тут как сказать. Все производители крупные для баллонников и для парафойлов в принципе делают нормальные стропы, когда они новые. Но вот когда они немножко поработают, угу. и тем более какие-то экстремальные нагрузки пройдут, там врывки какие-то, висиловку угу. какую-то, когда там на разрыв работает уже только одна стропа, все три остальные отстреляны, а на одной что-то висит. Вот тогда все и выявляется. Например, очень хорошие проволочные такие с виду стропы как раньше применялись вот недавно, мне, по, к сожалению, не могу показать. Восьмипрятка такая с продетой внутри цветной лесочкой. Очень mm -hmm. красивая. Пропитка у них мощнейшая, но они через год эту пропитку теряют, например. Поэтому по жесткости на новой планки они очень хороши, а через год пропитка у них уходит mm -hmm. куда-то. Они делаются мягкие в этом мягком состоянии. Они Такое впечатление, что и прочность теряют, и уж точно они махрят, становятся похожими даже на бумагу, на картонную веревочку. Хотя при этом еще держится. Mm -hmm. Поэтому сейчас ориентироваться на внешнюю какую-то жесткость, не стоит, да? Консистентность такую. Не стоит. Надо просто знать, как оно вообще на круг у, у других катеров. Врубер, ты прикатался к одной фирме, mm -hmm. нож там какой-то, вот, как стропы делать, Тебе они нравятся, и они у тебя долго служат. Ну и катайся на них. Плевать, что они там не ремонтопригодные, старого типа. Дойдет черед, можно заменить всегда. Я считаю ш... так. Вот цветным mm. и белым красятся ли стропы? У нас же у слинкшота они до сих пор делают белые стропы с планкой. И эти стропы постоянно разъезжают. Вот это я не знаю, и... я не настолько и... самодельщик. Не просто. Нет. Вдруг? Нет. И скорее некоторые стропы хочется не красить, а пропитывать. Вот, но пропитывать они... хочется старый, который уже, как раз ты говоришь, чтобы убрать эту. Ну я это убираю парафином, но он две-три каталки и ну, он да. уходит и по новой. Народ как-то пропитывает силиконом, не знаю. Ну вот я это... тоже, я хотел ли... попробовать ради интереса силиконов Чинить совсем старье не моя тема. Понятно, я понятно. обычно предпочитаю чинить новые стропы. Угу. Приятно чинить, когда стропа новенькая. И посредине разрезано лыжи, например, чисто так угу. сращиваешь, и все получается снова красиво. Можно взять много денег. А чинить старое, это уже ну, дел, э, так сказать, сам для себя уже когда делаешь. Тогда, конечно, вкладываешься в самое старье, начинаешь его как-то пропитывать. Это уже такой уже отложенный. От, ну, от, понятно, понятно. Да. Так, значит, тропа Тру... у нас э, самый хороший, то, что ты сказал, это. Данима и Лирос, да? Ну, в общем, я не... Но тебе нравится. Мне нравится Лирос еще и потому, что вот, наверное, все видели, как тут показывали, он легко продевается. Ну, трубчатый, да. Мало того, продеваются. У него самые микроскопические размеры. Например, вот у меня есть плетеночка. Плетеночка. я еще даже не распечатывал. Пришла для растроповки 08 мм 10 100 знаменитая. На серферах она на спидах вот она, можно показать. Спидав mm. она в растроповке идет. И при этом все петельки у них продетые внутрь. бы какие. Завязанные там узлами или сшитые зигзагом на машинке друг с другом. Вот эта тонюсенькая, казалось бы, веденочка. Да, mm. совсем маленькая. Она при этом при своей тонкости она легко расширяется как и минимум в два uh -huh. раза а нужно же чуть больше и сама в себе легко буквально вот такой вот относительно нее грубой продевалкой она в принципе вполне продевается, uh -huh. можно делать очень красивые петли тем кому это не важно можно брать и другие виды регидонимы, ну вирус также хорошо служит, вот эти вот вот это вот DC100 она сейчас незаслуженно забыта, потому что она чуть дороже при том, что прочность у нее не такая уж прям, не поражает. Вот, вот этой вот 0,8 у нее прочность всего 100 килограмм. Угу. Вот. Хотя сейчас уже есть при 0,8 прочность выше 200. Да, прочность 10, она не примерно. поражает. Но то она очень, у нее такое плотненькое плетение, она хорошая пропитка, причем такая вот пропитка, именно пропитана она вся. Не снаружи, как угу. многие производители делают, а потом так... Пожамкаешь немножко, пропитка наружная отпала, ушла. Она пропитана вся, в каждой волоконце. Поэтому она эту прочность и консистентность сохраняет. Еще на старых спидах бывает, что вполне прилично выглядят палатки. Угу. Не так часто приходится заменять. Поэтому я, в принципе, представляю. Вот. Да, супер. То есть вот, Кроме того, что мы говорили про прочность, угу. еще два фактора. Это долговечность и консистентность, сохранения угу. долго своей такой приличной формы, чтобы не махрилась и так далее. Ну и долговечность на разрыв, чтобы она долго держала прочность. Вот. по всем этим показателям Лирос, в принципе, очень хороший материал и всем рекомендую, кто может разориться. Это сейчас уже куча, ну, думаю, куча ты... дай ним появилась два раза дешевле. Угу. Ничего а не могу что? сказать про них. но чинить их неприятно. Угу иногда даже не берусь, потому что не продеваются они друг друга. А потом, я знаешь, хотел тебе вопрос задать по э, петли, которые вот из более толстой сделаны, вот как вот на этих петлях, то что я говорю, они нарощены. Угу. Стоит так делать или э, ну, как обычной обычной петлей? Сейчас покажу. А, знаешь, зачем? Потому что удобно же эти петли использовать, э, когда ты делаешь как как ну, производственный да, да технически да, да. а, а, а, прицеплять к кайту на двостику допустим ну потому что они толстые да то есть удобно использовать руками особенно в мороз не ну петля без дополнительной оплетки она тоже достаточно толстая а потом ее же не обязательно а, делать на морозе, она вот один раз продевается и дальше работает вот в таком виде, она так вот и болтается. Нет, я не говорю, что на морозе делать, не не что так она болтается и когда ребята в перчатках, и а иногда там в там пытаются продеть, ну не очень комфортно. А ее не надо продевать, она вот так вот болтается, ты ее одел и затянул, потом снял и в, так, Нет, в таком я, я виде я все прекрасно понимаю, знаете, как для комфорта, потому что у нас люди разные живут. А некоторые хотят добиться как, как было раньше. Если они хотят, чтобы как было раньше, тогда им нужно на каждую такую петельку иметь, но, к сожалению сейчас нет в работе, более толстый пиктейл из подручного материала. Ну и с той же данимы только с коротких хвостиков что вот, примеру? Вот. Нет, это не то. Это для другого. Сейчас я покажу. Uh -huh. Ну, вот, если вас такой тонкий кончик не устраивает, то я берете старый пиктейл. Да хоть был вот даже и такой. Его пересаживаете на новую тропу. Вот он на ней живет всегда. Это полезно и для самой стропы, чтобы она вот здесь не протиралась. Не то есть, проще сделать маленький поводочек, да? Ну, пиктейл -пик ты И -пик Используйте. Петелька у вас при этом будет всегда в сохранности. Uh -huh. Тем более, что она вот здесь имеет большой радиус оборота. Понятно. Будет долго жить. А вот здесь это соединение лучше не, не разнимать. Не одевать uh -huh. вот такой кончик. А здесь вы будете прикрепляться к кайту well, петелькой well. или узбором, yeah, как вам нравится. Этот поводок постепенно будет перетираться. Может быть даже вот здесь мы его будет пилить. Но зато сама длинная стропа, которая стоит дорого, у вас будет целенькая. А пиктейл можно, если что, выбросить и, и заменить на новый. Uh -huh. Я их делаю вот с такой же даймилы, сейчас покажу. Ну вот с такой же вот, 4-х -мм. uh -huh. Вот такие пиктейлы вы одеваете и, и все Ну, короче. Да, хорошо. хорошо. Тем более, что вот эта, в отличие от оплетки, она мягкая и рвется, соответственно, меньше. Uh -huh. Вот, сейчас покажу. Зачем это все нужно? Значит, на горе петельки делались вот так. Смотрите, свет, чтобы был. Uh -huh. вот ага. Петельки делались вот такие. Одевали просто чулок на конец тропы, завязывали узлом или восьмеркой, считали, что это прочно. Но, как бы вы тут ни завязывали и не увеличивали радиус, при выходе из узла у вас это дайнима будет пережато. И просто оторвется вот здесь. Прочность у нее тут никакая. Дальше стали шить. Шить прочные петли, надевать на них мощный чулок. Но можно посмотреть, можно посмотреть внимательно. Вот здесь, чтобы соединить эти два конца... На машинке захочется обязательно сделать несколько стешков. плотных стежков, да, да. чтобы концы не отходили друг от друга и не было зацепа. Точнее, mm. все равно будет, но минимальный. И в этом-то месте она и будет рваться. И вот можно посмотреть. Есть еще второй фактор. Когда две стропы пересекаются, одна пилит другую, это бывает даже на одном кайте, не говоря, mm. когда перехлестнутся два, одна стропа доезжает, и здесь какое-то время, пять минут да, или больше, пока кайтеры... Разбирают свой uh -huh. снарягу, она пилится. Но вот такая петля будет рваться вот здесь вот в основании. На только что купленные планки. Uh -huh. Она лопалась именно из-за того, что uh -huh. было слишком надежно сшита. Это вот минусы таких петелек. Кто-то скажет, ну зато они не рвутся вершинки, как тонкие петли без оплетки. Uh -huh. И действительно, бывают быстро перетираются вершинки. Хотя как этого избежать, мы уже смотрели. И тогда вот это кажется выигрышем. Но вот эта же оплетка, она недойнимая, а это всего лишь полиэстер, он защищает только от протирания. При резком рывке такая петля лопнет точно так же, как и петелька без оплетки. Разница по прочности у них равна прочности вот этого чулочка, а она не больше 20 кг, ну 30 кг, ну может быть 50. Сейчас я покажу. Вот. вот как рвется такая петля. Она постепенно протирается, этот чулок. Он не очень прочный. И потом при каком-то резком рывке тоже рвется и в вершине, и вот здесь может оторваться. Поэтому не думайте, что вот эти петли это панацея. Прочность у них заметно ниже на круг, чем у таких гладких петель. Uh -huh. Просто гладкие надо уметь использовать. Немножко по-другому. Мало того, кто захочет особого удовольствия, я делаю вот такой чулок из, из дайнима одеваю, кончики прячу. То есть это получается петля гладкая, uh -huh. в дополнительной оплетке. Иногда даже с внутренним дополнительным усилением сюда продевается какая-нибудь тоненькая uh -huh. дайнимка внутрь. Но при этом она гладкая и вся издайнина. Вот она уже имеет прочность выше всех остальных. Правда, я коммерчески еще не, не, не придумал, как их делать, чтобы это было заменяемые деньги. Сидеть приходится долго. Ну, как образец, как придумал делать паралис. Петля такого же старого типа, но оплеточка только на конце, а здесь гладкая из с Единственное, у них минус очень плотный шов. А, жестко, Очень да, жесткий, да здесь пробита, где-то вот здесь она может и лопнуть. Вот. Ну а вот эти петли, условно говоря, кабрина придумал моду, кабриновского такого типа, с дополнительным кембриком. Вот этот кембрик приводит к дополнительному протиранию возле кембрика. Угу. Все, кто долго катается, много на водниках, тебе надо знать эффект. И потом он сам еще довольно быстро на солнце распадается. То, что это простая винилка. Ну или вот тоже минусы таких петель, они шитью свое теряют, потому что зашиты фабрично, угу. кончики не заделаны, не запаяны, шьют быстро. Мастера, как правило, какие-нибудь вьетнамцы на потоке, поэтому за этим лучше следить. Но вот, собственно, ну, не все насчет петелек. А там каждый сам решает, что ему выбрать. Старый тип или а новый, ну угу. все это было аккуратно сделано. Не, самое главное, что у них сейчас, чтобы были запчасти, где-то кататься, что самое что интересное, рвутся даже сейчас новый строк. Не пойму почему-то, что люди приходят с новыми кайтами на спот, и летит. И летит. Ну, вот можно, как пример, привести э, вот эту вот петельку. Она сшита на машинке, причем слишком жестко. Вот здесь она даже слабо гнется. То есть вся прочность дайнимая, которая тут довольно хорошая, как я вижу, по виду плетеночка такая ровная, может быть, это даже лирос. Но вот здесь эта прочность многократным шитьем, зигзагом, и особенно вот этим вот у корня петли, вот этим закреплением, Вся прочность дайним, и она вот в этом месте, в самом критичном, она занижена. Угу. Вот здесь она и отравится. У меня открывались новые совершенно петли производства озона. Угу. Вот фотки могу показать. Петельки сами не сохранились. Ну и вот здесь, конечно, такой звездский шов. Здесь иногда даже сами волокна бывают перебитые волками машины. Угу. Поэтому вот эта вот петля довольно стрёмная с этой точки зрения. Хотя можно было бы сделать довольно прочную петельку довольно быстро ну, посмотрим у нас что-нибудь там... что, что у нас там еще, еще осталось нет на ну, мои все вопросы ты ответил по регулировке строп но ну, я так понимаю что все все равно это пиктейлами регулируется что который лучше держаться в запасе это запас. А в принципе, вопрос регулировки планки, почему тут часто у кайтера возникает, вопрос регулировки миксера и вопрос проверки э, растроповки, в том числе и на баллоне. как люди не знают, как сравнить длину строп растроповки. Вот этой вот. На баллоне. Ну, ну, вот. Это я думаю, надо делать на большом зале, чтобы действительно растянуть. Ну, растроповку и... мы сможем показать. Или на улице. Этом. Да, летом мы это Потому что сальник э, снили, в своем видео покажем. показывал, в принципе, по да, чтобы регулировке не на планки. А именно ну, регулировка регулировка миксера. Да. Вот это было наверное, интересно показать. Что у нас еще? Какие еще основные вопросы, Леш, задают? Да, основные как раз люди сейчас приходят, и когда самая зоопарка, норовят, чтобы кто-то за них отрегулировал планку. Ну, пусть даже взяв за это деньги. но это, это ребят, смешно. Вы выйдите во двор, зацепитесь, тропа за крючок. Есть куча фильмов, посмотрите хоть один из них. Мне позвоните, я на словах скажу, как это делать. Но это работа, которую должен сам человек делать. Это как пнуть свои баллоны перед отъездом на машину. Слушай, ну вначале человек не понимает... Или масло проедет. Обязательно надо уметь. не понимает вообще, почему кайф летает. То есть его, он научиться научился... А почему он у него задней кромкой падает, да, допустим, или задние стропы у него удлиненные, потому что он привязывает э, передние растроповки э, другим узлами совершенно, то есть сокращая передние строки. Иногда даже наоборот привязывают, да. иногда у них летает, то есть силовые меняются. справляющие. Ну, Кстати, старые кайты так более устроены. Тут надо показывать, может быть, даже на улице с небольшим ветром, чтобы тут же немножко приподнять кайф хотя бы. Ну, На или прямо на пляже, на море, И на пляже, на море. Вот, что... Что... Так что обязательно мы к этому придем. Так, Леш, что э, знаешь, что нюанс? я тебя прошу? У тебя есть какой-нибудь чистый э, белый лист бумаги? Да, конечно. Напиши свой контакт, телефон, прям поставим, чтобы народ увидел. Что я то ссылочки потом дам в Ютубе. Еще чего-то. Так. У кого, у кого какие вопросы, вы там пишите. Вроде мне что-то. Я не берусь в Ютубе. Ну вот, по почта и телефон. Да. Поскольку так, рыба. Мы будем на море. С июня, с июня месяца. Вот, видно, наверное. Или, или, может быть, с мая, да, лучше начинать с смс, не тратить деньги на звонок, mm. на роуминг. Потом я попробую. Начинать с смс, дальше какие-то контакты через вайбер там... Фейсбук уже будут точно. Смс. Mm -hmm. Короче, да, смс ватсап, WhatsApp, Viber. Что там еще у Алексея есть? Контакты. Все ну поеду у меня скинье. другой. Это сделаем. Да. И там найдется уже как связаться через мессенджеры mm -hmm. по другим номерам. Что-то у меня на местном телефоне, который на море живет, поэтому телефон московский чисто для связи, поэтому лучше начинать с СМС. Так это у нас. А дальше пойдет. Mm -hmm. Так, соответственно, если остаются вопросы или еще какие-нибудь Идеи, что надо, нужно рассмотреть с Алексеем Потом пишите Либо внизу Либо знаете, где нас искать Либо Все вопросы Так, ну что О, Алексей Алекс, телефон, смс, вопросы Пишите Все, всем спасибо Леша, попрощайся Берегите ваши стропы